школу тренеров, это попытка, с одной стороны, повысить профессиональный уровень тех, кто учит некоммерческие организации. Сейчас по всей стране есть ресурсные центры. Они есть и на региональном уровне, и на уровне уже теперь муниципальном. И одна из задач этих ресурсных центров – это помогать некоммерческим организациям становиться профессиональнее. Для этого они их и информируют, и помогают им ресурсы привлекать, и, конечно, учат. Но сами специалисты, которые учат некоммерческих организациях, тоже нуждаются в обучении. И для многих из них важно получить методы и технологии именно обучения, то есть того, как передавать информацию дальше. А многие нуждаются в контенте, то есть они нуждаются, нуждаются в том, чтобы получить информацию, что передавать Со Специфики работы в некоммерческом секторе действительно не учат нигде И если даже начинают в некоторых университетах вводить такие спецкурсы, то это прям совсем-совсем азы А здесь они получают как раз обучение профессионалов то есть тех, кто специализируется в проведении тренингов, именно, я подчеркну, тренингов, то есть интерактивных форм обучения Потому что, конечно, можно сейчас получить эту информацию в интернете, очень много разной информации Можно ходить на какие-то семинары самому, но э, взрослые учатся только через собственный опыт У нас есть достаточно много людей, которые прошли 2-3 семинара в рамках школы то есть э, получили очень разноплановые знания и опыт Перезнакомились между собой И одна из задач, в том числе и этого проекта И мы надеемся, он будет продолжаться Это создание сообщества тренеров И это будет повышать профессионализм некоммерческого сектора А повышение профессионализма некоммерческого сектора Это повышение качества тех услуг, которые оказывают некоммерческие организации Чаще всего они помогают тем, кому наиболее трудно И это значит, что вот таким каскадом мы учим специалистов по обучению, они учат некоммерческие организации. Некоммерческие организации начинают лучше работать и, значит, тем, кому трудно, будут получать более квалифицированную помощь, и этой помощи станет больше.